Так, ребят, всем привет! Всем привет! Вы на канале Видео Бэби. Вы видите, как мы с дочкой сегодня выглядим, да? вот Красивые такие. Вот Лера такая. Ну, попозируй. Вот такая, вот как я выгляжу в туфельках. Все. Вот такое. Почему мы так оделись? Потому что, потому что у нас сегодня презентация нашего фильма, который мы с дочкой сняли. Это фильм «Шторм» для танцевального коллектива. Так что я думаю, вы увидите, как мы все сделаем. Ладно. Да. В общем, да? Мне да тоже конечно, очень. Посмотри, в чем я стою. Сегодня Лера там с айпадом полностью, целый день. Расскажи, как сколько ты репетировала? Ночью? Ой, я в 12 часов ночи, я утром перед школой. Я, короче, весь день в этом айпаде с сценарием. Ну скажи, она сегодня будет вести саму программу, будет задавать вопросы участникам, актерам, гостям. Я буду брать интервью. Даже у него буду брать. Вот это вот, Вот у этого. У меня будет брать интервью. Лера выбирает какие-то себе вкусняшки. Так. Вот, интеллигентка. Вот это вот интеллигенка кушает вот так вот пищу. За презентацию нашего фильма. Добрый вечер, меня зовут Валерий Павлюченко. И мы находимся на презентации короткометражного фильма «Танцевальная школа Шторм». Сегодня мы также возьмем интервью у самих актеров, и родителей, режиссера. А самое главное, возьмем интервью у самого руководителя танцевальной школы. Ну что, идем брать интервью? что вы снимались в фильме «Штор». Расскажите, было ли вам страшно? Нет. Вы такие маленькие и вообще не боялись сниматься в этом фильме? Нет, нет. Сколько тебе лет? Пять. Пять? А тебе? Шесть. А тебе? Шесть. Вы готовы дальше сниматься еще в фильмах? Да. да. Привет, пап! Ты являешься режиссером сегодняшней ситуации фильма. Скажи, пожалуйста, почему ты выбрал именно такой сценарий, и каково тебе было работать с таким большим танцевальным коллективом? Спасибо за вопрос. Дело в том, что на этот сценарий меня вдохновил, наверное, скорее всего, фильм «Книга Элая». Это фильм «Безумный Макс». В нем присутствует эпичность, борьба между добром и злом. Присутствует некая харизма, вот, э, которая не присущна другим фильмам. А сам Танис в этом фильме он стал оазисом. Он стал вот такой вот изюминкой и э, источником жизни. Я благодарю Максима Селиванова за то, что он мне поверил. Ему понравился мой сценарий, мы вместе собрались, вместе его доработали. Всей командой. И мне приятно, что человек все-таки доверил мне такой проект. И на дальнейшем мы будем еще дальше снимать. Спасибо большое танцевальному коллективу Шторм. Спасибо. Добрый вечер. Вы главный руководитель танцевальной школы Шторм. Мне бы хотелось узнать. Все-таки, почему же вы захотели снять кино? Подумали э, с Евгением. Павличенко. Решили, что ну, надо детей развивать не только в хореографии, а попробовать развивать в плане актерского мастерства. Ваш фильм потряс всех, а продолжение этого фильма будет? Мы решили так сделать, чтобы стимулировать наших деток. Лучшие дети будут сниматься в продолжении нового фильма, который будет проходить, я думаю, летом. Это будет, как, скажем так, снята вторая часть продолжения нашего фильма. Привет, Лера! Ты участница и актер фильма. Ваш танец «Семочный красавец» таких сильных нас покорил. Скажи, пожалуйста, в фильме идет борьба между добром и злом. В танце вы это ощущали? Нет, на самом деле у нас на съемочной площадке была самая дружеская атмосфера. И мне кажется, мы вообще все еще больше сблизились. Ну, а тематику клипа мы как можно точнее старались выразить в танце. Спасибо! Привет, Артем! Ты актер фильма «Шторм». Расскажи, пожалуйста, в начале фильма была сцена с воздуха, где ты бежишь. Сколько кадров было снято и за сколько времени? Uh, ну, если честно, то не считали, сколько там было кадров но на самом деле ноги болели очень а не забудьте поставить нам лайк и подписаться на наш канал.